we Неудивительно, но фактически НЛО, можно сказать, колонизирует нашу планету. Нет, вы не подумайте, что мы с вами никто. Да, мы люди, но суть в том, что мы не можем им противостоять, как они нам. И почему множество страшных и необычных историй скрываются за длинной ложью? Досмотрите необычный видеосюжет, оставьте комментарии, не поленитесь поставить лайк, а самое интересное вас ждет впереди. 2011 год – это необычный год для многих людей, которые проживают в США. Группа из 40 людей решили пройти необычную гору, про нее мы еще остановимся. Путь их составлял около 130 километров, но путь этот был не такой простой. 40 разных людей, которые решили отдохнуть в одном очень прекрасном месте. Но случилось так, что все 40 человек исчезли и даже не могли найти. Палаток. Кто их похитил и почему, когда полицейские со спасателями пытались найти и даже собаки не брали след, они наткнулись на одну очень интересную камеру, которая была установлена от диких зверей. Это фотоловушка, которая поразила всех, но оно еще находится у ФБР. Что там было, я вам сейчас, дорогие друзья, расскажу. И вы будете шокированы. Ну то, что вы увидите, поверьте на слову мне. 2011 год, 11 апреля, группа туристов остановились на одном холме, чтобы передохнуть. Они расправили 18 палаток. Но случилось так, что-то на них напало. Камера, которая следила за полем, была установлена необычная видеоловушка. Полицейские увидели эту камеру и решили посмотреть, что... Там, внутри. Они ужаснулись, когда увидели, что необычный, яркий, си синий, зеленоватый цвет напал на них. Конечно, криков там не слышно, это видеоловушка, Но они видели, как множество людей пробегали через эту камеру. Семь человек только пробежали. За ними летали какие-то красно-синие шары. Что за красно-синие, мы уже с вами, наверное, разбирали. Но суть в том, что это не то, что вы думаете, не шаровая молния. А суть в том, что они не знали, что они находятся на священной горе, где множество людей считают, что эта гора священа. Но так ли на самом деле НЛО похитила всех? На видеокамере было установлено несколько видео отчета. И они были в шоке, когда увидели эти необычные шары. Их просто брали и утаскивали их в небо. Яркие вспышки тогда же были в шоке все. Недалеко от этого места была найдена пещера. Суть в том, что группа спасателей и с полицейскими решили спуститься в эту пещеру. Когда они начали спускаться, то они увидели множество обуви, раскиданных по этой пещере. Они подумали, что может кто-то спрятался из живых в этом месте. Но когда они дошли до самого опасного места, вокруг, которое было каким-то необычным слизнью, стены обмазанные то они ужаснулись запах был трупного яда но когда они увидели что множество которых должны были спасти людей были убиты удивительно но помимо того что они увидели эту необычную картину видеоотсчет они увидели что все люди которые пропавших 40 человек было в одной пещере Никаких укусов, никаких таких действий. Они просто умерли. Врач сделал необычное и очень странное заявление. То, что они умерли от страха. Но так ли на самом деле эта ужасающая картина, которую они встретили? Никто не может объяснить, почему все 40 человек были в одном месте. Сделали... Уфологи и даже ученые гипотезу о том, что они умерли от сердечного приступа, от сильного стресса. Но как врачи заявили, послушайте вы сами, такого никто не мог даже додуматься. Врач из Сидни рассказал, что все 40 человек, которые находились в этой пещере, умерли от перегруза сердечного приступа. Как он объяснил, что каждое необычное существо или сущность, которое их зацепила, они уже от страха в полете померли. Никто в живых и не было, и поэтому множество пятен на их глазных, можно сказать, яблок, было замечено последняя, можно сказать, картина смерти. Эти необычные НЛО, как он утверждает, о них подняли около километра над землей. Из-за этого множество людей сразу от страха вырабатывали необычное химическое вещество, где они, просто перелив сердце, замкнулся и померли. Такое очень странно бывает, когда вы проходите высоту, или хотите перепрыгнуть огромный овраг, или боитесь прыгать с парашюта. Каждое вещество выделяет необычную такую химическую к сердцу, которое блокирует клапан. Но суть в том, что он рассказал, рассказал о том, что эти необычные существа, они питаются еще не только страхом, но и о том, что в этих местах нету ни животных, ни птиц. Поэтому, скорее всего, множество тайн, которые скрываются в этом месте, они прокляты. Считается, что это не, был, не были НЛО, а были какие-то сверхъестественные силы, которые забрали их души. Правда или нет, но сейчас эта видеозапись хранится в ФБР под строгостью секретно. Что будет дальше, думайте, дорогие друзья, о том, что это только начало.